У нас сегодня будет обзор этого мамуша Вот этого Ладно, мы начинаем Для начала, как зарядить его Этот М4 пневматический Законный Он законный, потому что он пневматический Для начала, берем специальную штучку Вставляем ее сюда И нажимаем вот так вот У нас происходит здесь механизм Заталкивает это работает как палец. Взял палец, пулька вот так вот засунулась сюда. Но сначала надо сделать вот так. И, кстати, надо сделать вот так. Отстегнуть, застегнуть. Отстегнуть, застегнуть. Так и так еще два раза. Потом уже взял, пульку засунул, все. Пульку засунул, теперь обратно. Это сюда просто пульки Пульку взял, засунул, ну, в штучку. А эту штучку вот сюда вот засунул. Раз, два, магазинчик обратно соединяешь Все готово. Здесь еще... Все, у нас оружие завершено. Здесь еще вот эта штука есть. Это такая штука. Сейчас я отстегну. Вот. А еще она может присоединиться. Типа вот так. Вот так. Вот. Без рукоятки это вот так вот примерно выглядит. Без руко... С рукояткой как выглядит? Без рукоятки. Без рукоятки ближе. А когда, например, у тебя здесь бандит на колено. Ну, ты вот так вот бандит рядом, ты на него наводишь пушку, он идет. А это как в колодецке, за сади сидишь. Вот так вот все. Здесь еще прицел снимается. Вот. Вот здесь вот так вот э, штушкой, снимается и другое, и можно поцепить другую прицел раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и все вы, наверное, ничего не поняли я тоже так разберемся Ох. что -то здесь еще? а потом уже можно пострадать инструкции еще вот эта штучка есть напишите в комментариях что это за штучка такая ладно обратно все так это все больше ничего интересного в Всем пока-пока! Ну, пока всем!